Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питер Горбадьюхс. Сегодня у нас урок номер 116 и его тема – словосочетание с английским словом, хорошо известным – well. Давайте посмотрим на эти слова. Первое слово – well. Оно переводится как колодец. И читается так же, как в остальных случаях, well. Well, в принципе, переводится как хорошо. Но если мы скажем well, то мы подразумеваем хорошо. Если мы скажем well, мы можем подразумевать, что это колодец. Но пишется совершенно по-другому, без одной буквы L. Итак, нам необходимо запомнить следующее словосочетание. Well read, well off, well to do и well known. Well – это хорошо. Well read – начитанный. Well of – зажиточный, может быть и состоятельный. Well to do – Зажиточный и состоятельный. Эти два слова идентичны, одинаковы. Well-of и well-to-do – это зажиточный и состоятельный. Well-known – хорошо известный. Давайте посмотрим все вот это на конкретных примерах. Итак, первое слово-сочетание well well – well-read переводится хорошо, read – это читать, значит, этого слова сочетания переводится как начитанный, начитанная, начитанное, начитанный. Ну, на конкретном примере мы видим э, девушка, которая читает, много знает, и возьмем такое предложение. Это девушка начитанная. Эта девушка начитана. Как она будет звучать на английском языке? This girl is well-read. Well-read переводится как начитанная. Вот и все. В этом формате, дорогие друзья, мы ознакомимся со словосочетаниями well of, well well-to-do. Эти оба словосочетания переводятся как зажиточный или состоятельный. И то, и другое. Или зажиточные состоятельные. Или зажиточные состоятельные. В данном случае это девушка, зажиточная состоятельная модель. Как она будет звучать по-английски? This girl is a well of. Is a well to do model. Или is a well-of model. Не имеет значения. Это девушка, зажиточная, состоятельная модель. Или well-of употребляете. Или well to do. В этом формате мы ознакомимся с словосочетанием well-known. Оно переводится как. «Хорошо известный». В данном случае вы видите это Алишер Усману. Это очень состоятельный, богатый человек в России. Один из самых богатых. Миллиардер. Итак, как мы скажем «Хорошо известный»? This man is a well-known businessman. Этот человек есть «Хорошо известный» Бизнесмен Алишер Усману Дорогие друзья в этом последнем формате я имею ознакомиться с таким словосочетанием как well bread. Well переводится как воспитанный, воспитанная, воспитанные, воспитанные. В данном случае папа беседует с своим сыном, наставляет его, вразумляет. Итак, как мы скажем? Воспитанный мальчик любит прогуливаться со своим папой. Воспитанный. Значит, the well-bred. The well это воспитанный. The well-bred бой. Воспитанный мальчик. Likes a walking with his father. Любит прогуливаться со своим папой. Итак, дорогие друзья, как всегда и обычно, в конце каждого урока – нам необходимо подытожить наш материал. Итак, well переводится как колодец, только пишется с одной буквой L. Well переводится как хорошо. Если сказать э, чувствовать себя хорошо, необходимо употреблять глагол быть. Be well. Чувствовать себя хорошо. Be well. Чувствовать себя хорошо. Итак. Воспитанный, well-bred, воспитанный, well-bred, бой, воспитанный мальчик, well-known, well-known, хорошо известный, well-known, хорошо известный, известный, бизнесмен, Alisher well-known, хорошо известный, well-off, зажиточный, состоятельный, well-off. Зажиточный, состоятельный. Well to do. Зажиточный, состоятельный. также же самое, как и well of, зажиточный, состоятельный. И well to do, зажиточный, состоятельный. Well read, well read, начитанный. Начитанный, начитанная, начитанные. Well read, начитанный. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте, делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока. Bye.